Продолжая тему детей и родителей, рассмотрим вопрос, как взрослым детям справиться со своими родителями, которые постоянно пытаются влезть в их жизни и рассказать, как им жить правильно. Способ «мама отвали» «папа отвали» конечно не подходит. Во-первых, это обидно, это больно для родителей, а во-вторых, не имеет никакой результативности. Попробуйте сказать. Мама, мне очень приятна твоя забота, мне очень важно, что ты про меня беспокоишься, но мне бы очень сильно хотелось, чтобы ты разрешила мне принять собственное решение, чтобы я смогла попробовать эту жизнь самостоятельно, а не жить под твоим крылом. Конечно, твоя забота для меня важна, я тебя очень люблю, и мне очень приятно, что ты меня любишь, но когда ты начинаешь жить мою жизнь, она становится твоей, где тогда я? Конечно, это тоже колет сердце, но, по крайней мере, вы показываете, как важно отношение родителей к вам. И что вам хотелось бы пробовать эту жизнь, жить самостоятельно. И родители это слышат. Для него важно, что вы тоже становитесь самостоятельными и пытаетесь это жить. Он же беспокоится о вашем благополучии. Если же вы продолжаете отталкивать, не лезть, все, надоело, то я думаю, что это конфликт, это одиночество, это отсутствие родительской поддержки. В каком-то месте это будет и полезно для вашего развития, но в целом это разрушает ваши отношения. Постарайтесь сберечь эти отношения, отнестись к родителям нежно, ласково и с заботой. Отплатите им благодарностью за то, что они вас воспитали, дали вам кровь и еду. Они же помогли вам вырасти. Поэтому нежно и ласково, мама и папа, очень благодарю вас за то, что вы пытаетесь проявлять себя в моей жизни. Мне очень важно, что вы это делаете, но я хочу пробовать себя самостоятельно. Разрешите мне принять решение, пусть оно будет неверным. Это будет моя шишка, моя боль, и я от этого стану мудрее. И научусь принимать верные решения. А если вы решения будете всегда принимать за меня, то это будет ваше решение и ваша жизнь. Надеюсь на вашу любовь и на ваше понимание. Это будет намного нежнее и честнее. Живите дружно, живите счастливо, живите радостно. А самое главное, любите друг друга, заботитесь друг о друге. И живите свою жизнь.